Всем привет, с вами Макс Риск. Начинай, Да. Захожу в зубу. Поиграл. Немножко захожу. Снова зубу. Опять. не... Ха-ха, это шутка, чувак. Стар такой себе. Ну что, я тебе скажу? Сейчас, знаешь, сейчас захожу в зубу. Смотрю магазин. Тут даже дороже, чем брал, царь Е... Подпишись на канал, ты же знаешь, без этого никак. Ты потеряешь наш канал и не найдешь его никак. Спасибо тебе за просмотр. Мне уже пора уже. Все такие начинающие музыканты на канале Resta. Да? По моему, не там. По моему, там. По моему, не там. Да просто подпишись.